Всем привет, вы на канале форума «Свободная Россия», я Алина Винтер, и сегодня у нас в гостях политик, блогер, председатель движения «Гражданское общество» Михаил Светов. Здравствуйте, Михаил. Всем привет, да, всем привет, спасибо, что позвали. Мы сегодня поговорим о последних новостях, это фотографии, это церковь, скрепы, и потом закончим все ситуацией с Хованским. Так, ну первый вопрос, который возникает, зачем власть это делает, она просто будоражит по сути общественность, не настроит ли, тем самым она против себя большое количество людей, ведь привлекают прям ну, каких-то более-менее популярных в своих кругах блогеров. Ну, честно говоря, мой вопрос, он скорее будет такой достаточно негативный. Делает, потому что может, потому что людей, которые могут этому сопротивляться, которые есть, что а, ответить государству в России практически не осталось. Все политические организации разгромлены, а политическая организация, да, это ровно та прослойка, которая защищает остальное общество от государства от его репрессий. А и сегодня, когда этой прослойки не осталось, все структуры Алексея Навального разрушены, все структуры Михаила Бахадарковского разрушены, мои структуры практически разрушены. Все люди, которые были гражданские активные в стране, они сегодня либо выдавлены в тюрьму, либо выдавлены из страны, и в итоге получается вот такая ситуация, что общество осталось один на один с тем репрессивным государством, про которое мы говорили последние несколько лет. А, делает, потому что может. Вот того недовольства, про которое вы говорите, его некому мобилизовать, а, им некому воспользоваться, потому что любая попытка поднять голову, она заканчивается абсурдными уголовными делами, да, не только теми, которые люди получают за фотографию напротив крама, да, но, но, но и те, которые люди получают за то, что они выходят на улицу, как, например, вот, член Либертарианской партии Глеб Марьясов сейчас на 10 месяцев отправился в колонию поселения. просто вот за то, что девочку от ударов дубинкой загородил. Поэтому власть сейчас чувствует, что она может делать что угодно, и что ей никто не может воспротивиться. И, к сожалению, вот на данный момент это именно так. Вот если мы говорим про фотографии там обнаженном виде, полуобнаженном виде на фоне храмов, а где вообще грань между там, хулиганскими какими-то действиями и действительно правомерными? Есть ли она вообще или это вот все можно делать? Ну давайте мы возьмем вещи в контекст, да? мы сейчас говорим не просто там, про общественное порицание, Окей, место для общественного порицания оно всегда имеется, здесь я его даже был защищал возможно. Речь идет об уголовных делах, уголовных делах на несколько месяцев за фотографию напротив храма, в общем абсолютно невинную, в случае там, я к сожалению забыл а, имя а, девушки, которая в куртке с надписью полиции была, а в этом случае там нету даже а, никакой обнаженной фигуры, там вообще ничего нет, это абсолютно безобидная фотография, подтекст, который появляется из исключительно благодаря подписи под этой фотографией. Поэтому, если говорить о пределах, которые существуют, то предел совершенно отчетный, за слова сажать нельзя, за подобные поступки сажать нельзя. И если требуется какое-то общественное предстояние, то нужно пользоваться общественными институтами, а не государственными, репрессивными, для того, чтобы, ну, чтобы каким-то образом отваживать подобные, подобные поступки. И самое главное, мне это особенно дико наблюдать, потому что еще 5-10 лет назад люди, которые сегодня защищают ну, так называемый российский консервативные ценности, совершенно справедливо за то же самое, за такую неадекватную реакцию а, на изображение, а, ругали мусульман э, э, ругали мусульманскую общину за то, что вот, значит, это не соответствует нашим стандартам цивилизации. Мой вопрос, да, а вот где эти стандарты цивилизации сегодня? Почему сегодня мы их не защищаем так же реально, как защищали тогда? На мой -то взгляд, мы их абсолютно справедливо защищали тогда, и я тогда выступал категорически против настроений о том, что за грикатурой должны быть какие-то последствия. И точно так же считаю, что категорически необходимо защищать это сегодня. Защищать а, свободу слова сегодня, потому что а, это идет просто наперекор со всем тем, что мы называем цивилизацией. Юристы отделяют а, с, вот фотографию да, распространение фотографий в интернете от процесса создания этой фотографии непосредственно вот момент, когда там. Девушка условно разделась гола или там, осталась в белье, и если все это видели там, знаете, дети, пожилые люди, там, возмутились, и, там, дети в шоке, это будет нарушением общественного порядка или это все равно относится еще к морали и даже административной ответственности влечь не должно? Ну, как минимум, это не должно быть государственным законом, потому что представление о морали и о доступном у разных групп населения, оно совершенно разное. И совершенно нормально, чтобы подобные вопросы решались не на уровне Москвы, не на уровне Кремля, ну, например, на уровне города, хотя бы, на самом деле, на уровне муниципалитета, как это в общем во всем цивилизованном мире и устроено на самом деле. Если мы посмотрим там, на Соединенные Штаты, это представление о морали в каком-нибудь консервативном Техасе и в каком-нибудь Лас-Вегасе, они принципиально разные и принципиально разные наказания там следуют за одно и то же поведение. Это нормально. Точно такая же система подходит для России, особенно учитывая нашу, а, ну, огромную территорию, особенно учитывая, какое огромное, а, какое огромное количество разных культур ее населяет. А, и, конечно, а, было бы правильно эти решения спустить на места. Это то, что отстаиваю, там, я отстаиваю гражданское общество, по, Либертанская партия России. А, что касается, снова, вашего вопроса, это не имеет никакого отношения к тому делу, который мы обсуждаем. В случае а, с этим выпиющим наказанием за фотографию в куртке с надписью «Полиция» нет ничего из того, что вы описываете. Там нет оголенного тела, а, там там нет никакого аморального поступка. Там есть двусмысленная фотография в самом классическом смысле этого выражения и подпись, которая наталкивает вас на определенное ваше воображение. Но в самом поступке в самом изображении нет вообще ничего аморального. Мы не понимаем, что там происходит. Как вы думаете, почему все эти протестные акции происходят на фоне православных храмов? Никто не фотографируется там на фоне мечети, например. Никто не оголяется. Это какой-то страх перед определенной прослойкой населения или дело это в православии. Нет, конечно, это страх перед определенной прослойкой населения. Здесь не может быть никаких сомнений. Мы последние 15 лет, да, все эти истории с карикатурами, расстрел редакции Шарли Эбдо, убийц ВТО Ван Гога, оно воспитало определенный страх перед мусульманами. Я считаю, это абсолютно много раз говорил, да, этот, во-первых, страх, это признак попадения, разложения цивилизации. И считаю, что этому страху было необходимо сопротивляться абсолютно. Сейчас, к сожалению, этот страх побеждает во все больших и больших словах общества это мне глубоко отвратительно. А вот если бы какие-то провластные артисты подхватили этот флешмоб, там, не знаю, Киркоров, Тимати, начали бы оголяться, и это, ну, подхватило бы, по сути, там, тысячи, миллион людей, это бы остановило всю ситуацию или нет уже вот власть без разницы, даже такие популярные, там, авторитетные там, звезды? и уже Смотрите, не Смотрите, на мой взгляд, ваш вопрос сейчас находится где-то в сфере фантастики, ну, потому да. что мы, мы не в той стране живем, этого не может быть просто потому, что не может быть. Быть, потому что сегодня любого человека, который говорит что-то против действующей линии партии, но ну, он теряет, моментально теряет карьеру, моментально теряет свое положение, зачастую оказывается либо за границей, либо в тюрьме. Поэтому нет, такого просто не может быть. Если бы это было возможно, мы бы просто были в другой стране, где этих дел бы не было. То есть вот в, в нынешнем контексте, мне кажется, просто бессмысленно этот вопрос отвечать, потому что это про другую страну про какую-то. Ну да, то есть в современных реалиях это вообще невозможно, и никто это не это будет делать. Цель к сожалению. Да. А если вот подобный поступок совершил там действительно сотрудник полиции, там ФСБшник, это должно было бы наказываться, условно, в прекрасной России будущее, там дисциплинарное взыскание или же это свобода Смотрите, нет, я абсолютно сторонник частной дискриминации. Я считаю, что дисциплинарное возыскание — это совершенно разумно. Когда это именно дисциплинарное возыскание, а не давление со стороны государства, это абсолютно разумный способ противодействия подобным вещам. Я совершенно легко представляю, почему какая-то организация не хочет видеть в своих рядах человека, который совершает вот какие-то такие поступки. Здесь у меня нет никаких вопросов. Это не должно быть уголовно наказуемо. Ни в коем случае. Вот Уголовное наказание — это абсолютное дикарство, абсолютное Варварство этому нужно сопротивляться. В рамках частной дискриминации, в рамках решения компании, в рамках решения ведомства, да, на мой взгляд, подобные санкции допустимы, и я бы здесь, как бы, возможно, высказал какое-то культурное несогласие в том или ином отдельном случае, просто в силу каких-то своих личных взглядов, но с точки зрения политики у меня претензий бы серьезных не было. Вы сказали, что нужно сопротивляться. Вот в реалиях наших как сопротивляться, что делать? На мой взгляд, мы сейчас вошли в очень такую тяжелую страницу, перевернули тяжелую страницу нашей истории, потому что нету готовых примеров. На мой взгляд, наша, как принято в русском языке говорить, спасет либо чудо, либо те самые одиночки, которые рано или поздно просто начнут возникать, потому что никакой организованной системы сопротивления действующим решениям власти просто не осталось, это стало невозможным. Стало невозможно создать организацию, потому что организация по умолчанию представляет угрозу для людей, которые в ней состоят через все эти законы на агентах через 282-ю статью. По ассоциации люди становятся виновными. Когда вы по ассоциации очень легко можете признать виновной всю группу людей целиком, в этот момент вы сами призываете в политику одиночек, которые, на мой взгляд, просто от отчаяния начнут появляться в ближайшие годы как единственный способ борьбы. Организованно ли, можно ли что-то сегодня сделать со стороны гражданского общества? У меня очень большие сомнения. Я буду рад ошибиться, всегда рад ошибиться. Пессимистов ждут только приятные сюрпризы и людей, которые докажут мою неправоту, я буду исключительно поддерживать, но вот сейчас мне кажется так. Как вы думаете, что может быть последней капли общественности? То есть есть же, наверное, какие-то пределы, когда власть может закручивать и закручивать гайки. Абсолютно ложное представление, мне кажется, именно вот эта вот уверенность в том, что существует какой-то предел и заставил либеральную общественность и оппозиционную общественность совершить те ошибки, которые мы совершили. Нет, таких пределов нет. И у нас примеров того, что таких пределов нет перед глазами, достаточно много. Я даже не буду обращаться к набившему Московину примеру Северной Кореи, да, где вообще-то пределов не оказалось. Можно с тем же успехом обратиться и к Венесуэле, где точно так же никаких пределов не, не оказалось. Да, после того, как вот удалось переломить хребет этим большим протестом, который э, возглавлял Хуану Гуайдо, э, там ничего не изменилось и ничего не стало лучше. В Кубе та же самая история. Казалось бы, куда хуже, но при этом ничего не меняется. Подмет хуже может быть всегда. Само по себе ухудшение ситуации не является каким-то признаком того, что скоро случится взрыв. Э, нужно, но при этом к этому взрыву всегда нужно готовиться, чтобы не оказаться вот в такой ситуации, Ситуации, как оказались белорусы, где у них абсолютно был исторический шанс поменять вектор развития страны, и он просто ушел у них из рук, он уже у них в руках был буквально, и просто из рук ушел. Вот к этому моменту все нужно готовиться, но как этот момент приблизить, вопрос на миллиард долларов. Угу. Ну, тогда перейдем, думаю, к Хованскому, потому что в целом с да? православием и скрепом мы более-менее определились. А, здесь, ну, понятно, что, да, действительно, там экстремизм это слишком, но тем не менее, как бы вы характеризовали его поступок, там, моральный, не знаю, административно наказуемый, вот что ну, здесь есть? Ой. Ой, слушайте, глупая шутка, просто десятилетней давности вообще не повод для обсуждения. Десять лет назад Хованский записал какой-то MP3-файл э, на вечеринке, где спел песню в, ну, дур, в дурном вкусе. Вот так новость потрясающая. Какие песни пелись 20 лет назад там в 90-х годах? Нас страшно вспомнить. Сегодня э, за каждую из них сегодня можно было бы завести уголовное дело. Поэтому здесь не, его песни не нуждаются в характеристике, в характеристике нуждается исключительно уголовное дело против Хованского, который выпиющая, которая абсолютно еще раз варварское, потому что только в варварской стране, где побеждают варварские настроения, возможны подобные дела. И, конечно, жалко самого Юру. Я понимаю, что он сегодня всеми силами пытается доказать, что он не хотел. На мой взгляд, сейчас это уже абсолютно проигрышная стратегия. Нужно отстаивать принципы, а не пытаться выгородить себя, потому что выгораживая себя, он себе на самом деле не помогает. Вот каждый раз, когда он в самом начале начал говорить, что «да-да-да, я, конечно, виноват, простите-простите», вот когда ты взял на себя всю полноту вины за то, за что не нужно чувствовать себя виноватым перед государством, в этот момент а, а, твои дела становятся хуже, а не лучше, и вот всем зрителям вашего канала я бы хотел бы, чтобы они тоже это себе уяснили. Когда а, от вас государство требует прощения за что-то, за что вы не должны просить у него прощения, не нужно этого делать, вам это никак не поможет в глазах государства. И вот пример а, Юры Хованского в этом смысле, он очень показательный, очень нагляден, а, Юру жалко обсуждать его песню. Зачем? Она выеденного яйца не стоит, честное слово. Ну как думаете, почему Хованский? Это случайная жертва или был какой-то умысел показать блогерам, что вы там остановитесь со своей свободой слова? Я думаю, здесь два фактора. С одной стороны, это сработали как раз вот те доносы, которые писала, по всей видимости, мужское государство. То есть, оно просто обратило внимание системы на Юру Хаварского, на кого другого не обратило. Сама система останавливаться не хочет и не умеет. Это первое. И второе, да, Юра Хованский, на самом деле, он такой очень удобный мальчик для битья, пример всем другим, что вот не будьте как он, держите себя в рамках. И вы совершенно правильно спросили чуть ранее, почему подобные фотографии не снимают на фоне мечети, например. Да? Потому что вот такие примеры, когда ты публично наказываешь кого-то, кто позволяет себе поступок, они, разумеется, работают. То есть страх, он работает. Это один из таких основных стимулов, с помощью которого и общество, и государство может влиять, влиять на поведение людей. Другое дело, что это методы, еще раз повторяю, это методы варварские. Если мы хотим жить в цивилизации, мы должны от них отказываться, мы должны от них отказываться в пользу права, в пользу защиты каких-то фундаментальных ценностей, в том числе свободы слова. И учиться работать как общество, учиться работать с другими стимулами, другими инструментами, то есть не только государственной дубиной, но общественным давлением, например, общественное давление, еще раз повторяю, в том числе в случае, как с Юрой Хованской, было бы совершенно уместной реакцией, против которой там, я мог бы что-то возразить на культурном уровне, да, но политически я бы считал, что люди, которые там, его порицают, которые там, устраивают например, кампанию осуждения Юра Хованского, они бы здесь были совершенно правы, но мы говорим об уголовном деле, мы говорим о ситуации абсолютно немыслимой в цивилизованной стране, а Россия заслуживает того, чтобы быть цивилизованной страной. У нас в конце концов вот эти вот столетия великой цивилизации, которые ну, сейчас спускаются просто трубы. Ну вот прекрасно Россия будущего условной вообще будет место наказанию за экстремизм? И что это вообще такое, если наказание должно быть? Экстремизм – это когда хорошо организованные люди убивают других людей по идеологическим причинам. Вот это вот экстремизм, да, террористические акты – это экстремизм. Когда мы говорим о песнях, спетых в интернете, это не экстремизм. Это может быть шутка, сделанная в хорошем тоне, это может быть шутка, сделанная в плохом тоне, но к экстремизму это не имеет никакого отношения. И обращаясь к опыту других стран, которые мне наиболее симпатичны, Соединенные Штаты, например, да, Верховный суд принял решение, что хейт-спич, вот ровно то, против чего у нас существует 282-я статья, это часть свободы слова. И в Соединенных Штатах мы не видим никакого всплеска терроризма, мы не видим никакого всплеска радикальных течений. Наоборот, это единственная страна, которая на самом деле по-прежнему все еще умудряется защищать какие-то принципы и сохранять вот этот вот налет цивилизации там, где в том числе некоторые европейские страны начинают капитулировать перед настроениями, например, мусла исламской общины, мы это с вами видим, и, капитули и капитулируя а ей а, сама перенимает а, некоторые варварские, а, не в смысле, что община варварская, нет, настроения есть варварские в этой общине, а, перенимает какие-то из этих варварских черт и начинает уже с помощью цензуры такой же а, бороться, например, там с... А, мусульманскими школами во Франции, что я тоже считаю недопустимым. То есть реакция тоже варварская вызывается. Вот в России сегодня происходит именно это. Свобода слова — лучшее лекарство от экстремизма, свобода слова — лучшее лекарство от радикализации общества, потому что те конфликты, которые в рамках цензуры решаются на улице, решаются поступками, в цивилизованном обществе могут решаться словами. Давайте стремиться к этому. Вы сказали, что экстремизм — это убийство и какие-то организованные группы, которые собираются это делать. А вот сейчас у нас недавно начали проверять, даже возбудили дело на мужское государство. Так напомним для зрителей, это такие телеграм-канал, где люди собирались, совершали спам-атаки на женщин, на различные... Там, все эти рестораны, за их, там, название за их рекламы, они там публиковали персональные данные, делали м, заказы, ну, не настоящие, естественно, то есть пытались там с, сорвать да, какой-то производственный процесс. Это вообще что? Это нормально законно? Смотрите, мужское государство очень сложная организация. В том по плане, что значительная часть того, что они делали, это ну, вполне укладывается в уголовный кодекс. У да, меня нет никакого оправдания доносам, которые они писали. В том числе на меня были доносы написаны со стороны мужского государства. Поздняков этому посвятил несколько постов. Нет никакого оправдания избиением на улице. Вот, вот всему тому, что вы описали, что является поступками. Но, как, но часть того, что они делали, была вполне себе общественной работой. той общественной работой, которым, например, занимается БЛМ в Соединенных Штатах или какие-то политические организации в Европе. То есть, когда пишутся отзывы на сайте, да, негативные, это совершенно нормальное общественное давление. А Когда пишутся негативные, когда в интернете публикуется какая-то некомфортная информация против человека. Это является общественным давлением. У меня Здесь нет претензий никаких вот в, этом, в этой части активизма. Но сама организация и те вещи, к которым призывал Поздняков, на мой взгляд, конечно, являются предосудительными и, разумеется, заслуживают вот в плане. Каждый, кто писал донос, заслуживает того, чтобы быть признанным экстремистом. Здесь у меня нет никаких сомнений. Но, к сожалению, экстремистами будут признаны не они, потому что государство экстремистами называет не за то, что люди пишут доносы, а за то, что они вот могут им закрыть палку, за то, что они могут им закрыть статистику, за то, что они стали более неугодные. К сожалению, да, эту ошибку часто допускают как раз организации националистического настроя, где они думают, что вот они на стороне государства, и государство их защитит. Нет, вот ту же самую судьбу Прожил в свое время, прожили в свое время организации там, Максима Марцинкевича, а в итоге Максима Марцинкевича запытали в тюрьме. Сегодня вот та же самая судьба по -по постигла мужское государство, которое тоже считало, что вот оно такое, значит, помогает защищать российские интересы, постигнет и ее. Да. Но только Поздняков находится не в России, в отличие от Максима Марцинкевича. Uh -huh. Ну, на этом все. Думаю, мы это в полной мере обсудили тему и донесли до да, зрителей какие-то моменты. Спасибо вам за разговор и до новых встреч!